ситуация. Когда на операции. Не на себе. У вас прям Пушкин заговорил. Сейчас кто-то до пиздится, и Ланжерон в нём запоет. Повтори, что я сказал. А, при ранении обработать рану спиртом, перетянуть жигутом, перемотать винтом. все понятно уебаны. ебаны. Раненым будет Сидорчук. А я схуяли. Ваша задача за одну минуту оказать первую медицинскую помощь Сидорчуку и доставить его в безопасное место.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 Он же мог много крови потерять. Допустим, да пусть он кровь, чем я, штаны. Глюбан, а ты мент Приготовились. Допустим, Сидорчук ранен в руку. В какую? Сидорчук! А? Ты какой рукой дрочишь? Две минуты. Считай, помер Сидорчук. А дрочил бы, как я жив был бы. Представьте, Сидорчуку острелили кадык. И черная-черная сгустка крови брыжет изо рта фонтана Минута Рона, Федорчук спасён А хули току? Как ли держить с этим? Точнее, без этих Они тебе один хрен нужны были, чтобы только чесать Это что за фараон? Вот он хамандон Товарищ капитан Да мы в душе не идем, где-то дотовидные мышцы так, на сегодня закончим. Сидорчук, какие можно сделать выводы по окончанию занятий по оказанию первой медицинской помощи? Никогда на заранее не получать порез ранения. С нашими санитаро первая помощь может стать последней. Правильно.